выплавкой э, такого ресурса ценного, как черный Металл. Черный металл у нас добывается только в биоме под названием а, равнина. Если ты зайдешь на карту, равнина будет выглядеть примерно вот таким вот образом, да, коричневым таким цветом. Выделена зона равнин. И вот как раз таки на равнинах только и вводится у нас этот драгоценный черный а, металл. Он падает с убитых различных гоблинов. Когда вы грабите, например, лагеря гоблинов, да, там тоже встречаются сундучки, в них тоже достаточно немало черного металла. И самый основной вопрос, когда ты находишься черный металл у тебя встает. А каким же образом с ним можно взаимодействовать? Как же можно его переплавить? Что из него можно полезного получить? Так вот, как раз-таки для того, чтобы обрабатывать этот самый черный металл, тебе потребуется доменная я так думаю, что разработчики припасут для нее еще какие-нибудь э, ингредиенты помимо черного металла, но это уже в ближайших будущих дополнениях. Пока что, кроме как выплавки черного металла и превращения его вот в такие вот слитки, у данной печки применения больше никакого и нет. Ну и давай сразу же перейдем к крафту. Для того, чтобы скрафтить вот такую вот печку, нам потребуются следующие ингредиенты. Заходим во вкладочку ремесло и она у нас появится. Но для того, чтобы ее скрафтить, тебе сначала потребуется сделать стол ремесленника. А стол ремесленника, в свою очередь, крафтится тоже достаточно непросто. Для стола ремесленника потребуется древесина и драконья слеза. А вот драконья слеза как раз таки и падает с четвертого босса такого, знаешь, летающего дракончика под названием Матерь, или же Молдер или же кто как привык его называть. Находится такой босс в биоме гора. И вот таким вот образом у нас выглядит вот этот стол ремесленника. Да, без него у тебя не получится скрафтить такую доменную печку. Имей это в виду и обязательно учитывай. Ну и когда у тебя будет стол ремесленника, ты сможешь попробовать скрафтить свою первую доменную печку. Для этого тебе потребуется 20 камня. Камень валяется вообще в любых местах, в любых биомах под ногами практически. Ядра сутлинга, наверное, здесь самый такой ценный компонент. Их можно найти в криптах, которые находятся у нас в в черном лесу, а также на болотах возле гейзеров да, возле огненных у нас бегают такие существа, как суртлинги. При убийстве этих суртлингов также падают нам ядра суртлинга. Третий компонент у нас железо. Его также можно найти в криптах на болотах. Для этого тебе потребуется убить второго босса как минимум. Запомни, ключ для крипт на болотах падает со второго босса под названием Древний. После убийства Древнего ты получишь замечательный ключик, да, который выглядит вот таким вот образом. На столике он лежит с помощью которую ты сможешь открывать крипты с железом на биоме болота. Ну и следующий компонент это качественная древесина. Она у нас падает с берез, она у нас падает с толстых таких дубов. Ее также можно найти с обломков кораблей, которые иногда встречаются у нас на побережье. В частности, я замечал, что на лугах у нас, да, на побережье лугов а, у нас находятся такие обломки и с них тоже падает качественная древесина. Ну и после того, когда у тебя будут все эти компоненты, ты сможешь поставить свою первую доменную а, печку. Взаимодействие с печкой очень легко и просто. Все закидывается у нас с одной стороны. Сюда мы закидываем металл, э, черный металл именно, да. А с другой стороны, вот рядышком окошечко, сюда мы закидываем уголек. И по истечении определенного времени, вот с этой стороны нам будут выдаваться слитки черного железа. Вот, пожалуйста, уже один вылетел. слитком черного железа ты найдешь применение, я тебя уверяю. Из него крафтится у нас самое топовое вооружение и броня. Из интересных моментов доменная печка у нас также коптит, да, и поэтому Поэтому старайся ее ставить таким образом, чтобы выхлопная труба у нее выходила куда-нибудь наружу, чтобы ты не смог задохнуться в выхлопных газах. Ну а также она дает некоторое количество света и тепла. Да, возле нее можно будет погреться в непогоду. Также не забывай про такой лайфхак, что печи лучше всего заправлять именно на ночь перед тем, как ты идешь ложиться э, спать. И на утро ты получишь здесь на выходе желаемое количество заправленного в печку железа, причем уже готовых слитков. Ну что ж, вот такой вот лайфхак. Я думаю, что он заслуживает, конечно же, лайка Ну а если тебе нужно больше лайфхаков По этой игре, то, пожалуйста, переходи в плейлист По ней, ссылочка есть в описании Под данным видео. Ну что ж, я надеюсь, информации По доменной печке тебе сегодня было достаточно Если же ты считаешь, что братишка скретч, что-то упустил, что-то недорассказал То, пожалуйста, поругаю в комментариях Напиши, мол, ты еще не рассказал про то-то И вот про то-то. И братишка скретч, Обязательно исправится и в следующем видео Дополнит недостающую конструктивную информацию По этой игре. Ну а ты продолжай дальше Играть только в самые крутые топовые игры, при Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...